Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Шуваева, и сегодня мы с вами поговорим о путешествиях. Потому что большинство людей любят путешествовать. Многие путешествуют даже несколько раз в год. Это могут быть не только пляжный отдых, это могут быть экскурсии, это могут быть деловые поездки, тур выходного дня. Почему мы любим путешествовать? Потому что мы открываем что-то новое для себя и развиваемся. И чем я могу быть вам полезна? Вы заранее мне сообщаете, в какую страну вы хотите поехать отдохнуть и дату предполагаемой поездки. Я бронирую вам тур. Оплатить можно будет на сайте компании по банковской карте или приехать в офис в центре города. Я могу вам помочь забронировать отель при деловой поездке или оформить тур выходного дня, учитывая ваш интерес и бюджет. Что вы получите? Вы получите... Прекрасно иллюстрированные, оформленные, красочные путеводители бесплатно при поездке, при заказе тура в ту страну, куда вы собираетесь поехать. Что вам нужно сделать? Внизу видео есть ссылка, и вы можете заказать свой тур и получить красочные иллюстрированные путеводители. Приятного вам отдыха!